Привет! Это словарик блокчейника на канале криптовалютной биржи Coin Galaxy. Биткоин, или как его еще называют биток, первая и главная криптовалюта. Название происходит от английских слов «бит» — единицы информации, и coin монета, то есть цифровая монета. Был создан Сатоши Накамото примерно в 2009 году и считается дедушкой всех криптовалют. Основными особенностями биткоина являются защищенность, анонимность транзакций и децентрализация. Первый по капитализации и основной криптоактив на сегодняшний день. Ввиду низкой скорости и высокой стоимости транзакций в сети биткоина, предпочтителен для хранения криптоактивов. Имеет защиту на основе криптоалгоритмов на основе шифрования с открытым ключом, являющийся наиболее защищенный на данный момент. Средства с биткоин-кошелька практически невозможно похитить или получить к ним доступ в случае потери ключа. Исходный код полностью открыт, что делает его безопасным. Также, несмотря на то, что доступ к транзакциям открытый, данные владельцев криптокошельков закрыты и это обеспечивает достаточную степень анонимности. Символ биткоина является общепринятым и включен в стандарт Unicode, а сам биткоин является именем нарицательным для обозначения криптовалют на основе блокчейна.